компании при атопическом дерматите либо там что-то там было у нее диатез, а он знал нашу проблему. У моей дочери атопический дерматит. Мы с этим диагнозом столкнулись, когда ей был год. А с детства у нее, с самого рождения были небольшие болячки, бляшки, сухость. У нас кожа никогда не была гладкой. Как говорят, у младенца всегда такая кожа, да? Младенческая, говорят, младенческая кожа. У нас такой кожи не было никогда. Мы сталкивались с разными врачами. Мы где только не были, чем мы только не лечились, какими только кремами не пользовались. Естественно, все на гормонах. Эмоленты, гормоны, больше ничего. Чего мы только, правда, не испробовали. Теперь нам Длиген рассказывает. Он, кстати, тоже в бизнесе, да? Длиген рассказывает мне про продукты. Ну, я послушала, да, хорошо, конечно. Увидела племянницу, да, она чистенькая, красивенькая. Все у нее прошло. Но чего-то мне не хватило. Я не поверила. Наверное, как верила, но... Не совсем доверяла. Он меня включил в чаты, где я периодически смотрела результаты, просматривала, у кого какие результаты по каким-то болезням. знаете, в октябре, все лето, я все присматривалась, слушала, смотрела. В октябре я решилась, потому что изначально я не могла, потому что мне казалось, что это так дорого и будет ли эффект. Но когда мы все лето покупали, каждый месяц, это солнце, каждый месяц у нее постоянно, каждый день у нее валячки то там, по тут, у нее постоянно было на лице, это щеки, глаза, кисти, локти, колени, пах и стопы. Это был страх, это было ужасно. И я уже от бессилия, уже от безысходности пишу Айнагону. Айнагуль, говорю, что вы там рассказывали про вашу продукцию, пожалуйста, посоветуйте, с чего начинать. Айнагуль тогда тоже, ну наконец-то, конечно попробую, почему нет. Хуже точно не будет. Я начала, не поверите, через две недели я увидела результат. Сейчас у нас идеальная кожа, бывают обострения, но уже такие. Быстро проходят и такие вот, на кисти, на локтях появляется, я тут же мажу концентрат, спрей, концентрат и крем-строполис. Супер. Мы пропили, мы полный курс. Сейчас уже, я сама уже, правда, тоже хулигали Где дам, где не дам, где забуду. Уже хорошим быстро привыкаем, да? mm -hmm. И вместе с ней я хотела бы сказать, что нам вообще, я была очень благодарна. Я и сейчас благодарна, что я с вами. Айна огромная благодарность тебе, что все-таки направил меня на правильный, на правильный путь. И когда я начинала давать дочери, я решила попробовать сама. У меня два года проблемы были со стопами. Стопы и ладони. Mm -hmm. У меня были страшные болячки. У меня постоянно была кожа сухая, углазила, а на ногах были трещины от пятых до больших пальцев, мизинцы, ногти, все вокруг у меня было трещина. Я начала принимать вместе с дочерью гель перс, всю аптечку первой помощи про баланс и омега. Мы начали принимать вместе с дочерью. Дочери начала и сама постепенно начала с ней. Знаете, я два года чего только не пробовала. Я стояла на учете у платного врача-подолога здесь, в Оренбурге, с которым мы боролись и ничего нам не помогало. Я какие только анализы сдавала, мне соскребали со стоп мои болячки. Это было так больно, это было так страшно. И сейчас я наступаю полностью на стопы. Жаль, что я не просто носочка, я вам стопы показала, но это супер. Я очень-очень благодарна, что есть Такие люди, которые просто, не просто, как говорят, пихают, да, продукты, а которые рассказывают и делятся эмоциями. И я такая, я, я не умею продавать, не было такого и опыта никогда. А сейчас, когда я хожу по поселку, и всем, все знают, все знают, что у меня у дочери такая проблема, потому что мы не могли с ней пойти в сад, потому что у нас караул, у нас строгая диета, мы ничего ей лишнего не даем, у нас практически вода, Рис сечка, гречка, и все это на воде без волока. Молочки никакой, сахара нельзя, у нас все на заменители, все на слое, это невыносимо. Сейчас у меня ребенок ходит в сад, а, у нее... она питается, как все, единственное, я боюсь ей давать молочку, мы не даем ей молочку вообще, и вместо сахара у нас фруктоза. Но все же она ест уже курицу, которую нам вообще врач запретил, и ничего, у нее тут вот все здорово. И я сама, я не продолжаю пить, я пропила курс. И я чувствую себя прекрасно. Многие говорят, да, это будет зависимость. Ты начнешь понимать, и ты потом от этого не оторвешься. Тебе нужно постоянно понимать всю жизнь. Я так тоже сама сомневалась, правда, а может быть, так, а может быть, и не, не так Ну, в общем. Скажу вам так, что просто нужно рассказывать, делиться эмоциями, и клиенты и партнеры сами будут идти к вам. Я надеюсь, что меня это тоже ждет. Я сейчас рассказываю обо всем всем, и Спасибо. все на меня смотрят и тебе. идут за